Всем привет! Это программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Надежда Мещерякова. По традиции, в это время на телеканале «Универ ТВ» я и мои коллеги готовы поделиться с тобой подборкой самых интересных новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Смотри сегодня в выпуске. Студенческая баскетбольная лига. КФУ против КГМУ. Чемпионат Казани по хоккею. Обзор матча сборной КФУ против хоккейного клуба «Смена». Мини-футбол. смена мини футбол Портакиада вузов Республики Татарстан. Третий тур КФУ против Кулиту. Обзор матчей Акбарса и Рубина. Внутривузовский этап чемпионата АССК РФ. Обзор финальной части чемпионата по волейболу. Начнем нашу программу с баскетбола. В прошлый вторник в Униксе состоялся очередной тур студенческой баскетбольной лиги. На площадке встретились женские и мужские команды КФУ и КГМУ. А о том, как прошли соревнования и кто в итоге оказался победителем, расскажет Егор Белоусов. 16 марта на баскетбольной площадке встретились женские и мужские команды КФУ и КГМУ. Первыми играли дамы, молодые врачи в зеленом, против спортсмена КФУ в фиолетовом. На протяжении всех четвертей команда Казанского федерального доминировала с небольшим отрывом, не позволяя удачным попаданиям КГМУ ГМУ перерасти в победоносную серию. Схватка была ожесточенной, девушки не стояли без дела, а постоянно двигались по площадке в попытках исправить свое положение. Иногда старались слишком усердно. Временами баскетбольный матч напоминал регби. Никто не бежал с мячом под мышкой, но то и дело члены команд Падали, сталкивались с соперницами и катались по полю после неудачных столкновений. Анастасию Савушкину из команды КГМУ зрители явно запомнят. Не только из-за меткости. Ее яростный энтузиазм и стремление к победе привело к четырем фалам за одну игру. Тем не менее, агрессивный натиск то и дело захлебывался под самый конец. Мяч у лидирующего КФУ отняли, до кольца довели, а попасть не смогли. И так снова и снова. Встреча девушек окончилась со счетом 53-48 в пользу КФУ. Сразу после играли парни. Видимо, насмотревшись на выступление прекрасной части университетов, мальчики решили повторить подвиг дам. Именно поэтому на месте и периодические кувырки, и подкаты на поле, регулярные фолы и непрерывное доминирование команды хозяев зала. Эта курьезная деталь стала ключевой для вечера. Обе сборные меды играли на совесть, не ленились и не халтурили, но команды КФУ постоянно были на полсекунды быстрее, лавчей, их, что главное, точнее. Если мяч попадал в руки студентов Казанского федерального, было очевидно, счет изменится в ближайшие секунды и изменится не на одно очко. Игра в стенах Уникса завершилась с разгромным счетом 84-39 в пользу КФУ. Егор Белоусов, «Неделя спорта». Плавно переходим к хоккею. 18 марта в спортивном комплексе Форвард продолжился чемпионат Казани по хоккею. На этот раз на эту встретились казанские «Юлбарсы», а также хоккейный клуб Смена. О всех подробностях игры расскажет Яна Гарипова. 18 марта в спортивном комплексе Форвард казанские «Юлбарсы» продолжают выступать в чемпионате Казани по хоккею. На этот раз соперником стал хоккейный клуб Смена. В самом начале матча игру в свои руки взяла команда «Юлбарсов». Весь первый период федералы провели в зоне соперника, не давая пробраться противоположной команде к своим воротам. Они жестко прессинговали соперников, но с каждым разом смена все смелее и смелее отбивалась от нападок команды Казанского федерального и в скором времени смогли отодвинуть игру от своих ворот, перехватив лидерство себе. Первый период заканчивается в ничью. Второй отрезок начинается с точностью наоборот. Теперь уже со стороны смены начинается прессинг. Килбарсы понемногу начинают терять запал, все чаще и чаще давая соперникам совершать броски по воротам. Однако заброшенных во втором игровом отрезке также не оказалось. Результативные моменты Начались именно в третьем периоде. На первой минуте с передачи Максима Шмянова нападающий Роберт Макаров забрасывает шайбы в ворота сборной КФУ. Елбарса, не успев опомниться и выйти в зону соперника, буквально через две минуты благодаря передачам Баумана и Бабикова, Самир Зиадинов удваивает преимущество в счете 2-0. Такая хлесткая пощечина от соперников должна была пробудить в филбарсах дух борьбы и желание как минимум сравнять счет. Но хоккеисты смены дали понять, что забрать победу в матче федералы не смогут. На 46-й минуте нападающий Дмитрий Сахаров забивает третью шайбу и делает счет разгромным. Но все же смене не удалось выиграть в сухую. Казанские федерали на 55-й минуте смогли забросить шайбу ворота соперника. Кирилл Швецов с передачей Эдуарда Мусина делает счет 3-1. Но радость федералов была недолгой, ведь уже через минуту нападающий смены Артем Бабиков забивает четвертую шайбу ворота КФУ. Под занавес встречи КФУ остается в меньшинстве. Адель Садыков отправился на две минуты на скамейку штрафников за толчок соперника на борт. Хоккеисты смены не смогли реализовать большинство, и счет остался 4-1 в пользу хоккейного клуба Смена. Яна Гарипова, Екатерина Лазарева. Неделя спорта. Идем дальше. И на очереди у нас мини-футбол. В спартакиаде вузов Республики Татарстан в данном виде спорта сборной КФУ пока нет равных. Две победы подряд. Третий матч у улбарса проводили со сборной КНИТУ. Продолжилась ли победная серия федералов, расскажет Наталья Жирнова. В спортивном комплексе «Бустан» 21 марта КФУ и КХТИ встретились в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан по мини-футболу. Обе команды были настроены на победу, о чем говорили их мощные атаки и яркие эмоции игроков на протяжении всей игры. Первый этап начался успешно для команды федерального. На протяжении долгого времени игроки КФУ создавали опасные моменты у ворот соперника и постоянно били по 15-я минута. И первый гол в матче забивает Денис Давыдов. Бодрый старт, но это было только начало. КФУшники не собирались давать позиции и упорно защищали свои ворота. Сборная КХТ контратакует соперника, однако федералы никак не дают КХТИ сравнять счет. После напряженной борьбы команды уходят на перерыв с таким же счетом. 1-0. Уже в начале второго тайма федералы решают снова обозначить свою лидерскую позицию. Денис Давыдов оказывается постоянно возле ворот к ниту. Несколько усилий и на 22-й минуте Денис делает дубль. 2-0. Книто явно напряжены. Однако игроки делают все, чтобы попытаться открыть счет своим голам. Химики создают несколько опасных позиций, но вратарь КФУ справляется со своей задачей и отражает опасный момент. Догнать федералов так и не удается. Прямо под финальный свисток Ильдар Халиулин делает счет 3-0. КФУ продолжает играть на спартакиаде без поражений. Нам нужно было побеждать, потому что это был третий по счету матч. Первые две мы выиграли игры и хотели, конечно, продолжить победную серию. Играли от, от атаки, как мы и делали в прошлых играх, потому что это было успешно для нас. Но в этом матче также получилось, слава богу, выиграли три. Радуетесь, что, что не пропустили, как это было раньше. Поэтому считаю, что прогресс этой к игре виден. Наталья Жирнова, Егор Белоусов, «Неделя спорта». После трех туров спартакиада вузов Республики Татарстан по мини-футболу взгляни на турнирную таблицу. На первом месте все так же Казанский федеральный университет. 9 очков из 9 возможных. На второе место забрались футболисты из Книтукаи – У них 6 очков. Тройку лучших замыкает сборная Академии спорта. У них 4 очка, но они отыграли всего 2 игры. Остальные результаты на вашем экране. Следующий матч сборной КФУ проведет 28 марта против сборной Казанского государственного энергетического университета. Обзор данной встречи ты сможешь увидеть ровно через неделю в нашей программе, так что не пропустим. От университетских новостей пока отдохнем и перейдем к всероссийским. Как обычно, обзор матчей хоккейного Акбарса и футбольного Рубина. Амир Сабиров всю эту неделю наблюдал за данными клубами и готов рассказать и показать, как они выступают в своих чемпионатах.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 Теперь переходим к новостям из самого Казанского федерального университета. В минувшее воскресенье стали известны представители КФУ на чемпионате АССК РФ по дисциплине волейбол. Наш телеканал в прямом эфире показал финальную часть внутривузовского этапа. Но если ты ее по каким-либо причинам пропустил, то сейчас Евгений Алмазов подробно расскажет обо всем в своем обзоре. 21 марта в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошли финальные встречи мужских и женских команд по волейболу в рамках внутривузовского чемпионата АССК РФ. Матчи не уступали друг другу по своей зрелищности и накалу страстей. Игровой день начался с матчей среди мужских команд. В игре за третье место встретились команды «Туркменистан» и «Химануты». На протяжении всей встречи команды радовали болельщиков безумными комбинациями, и первая партия закончилась со счетом 15-6 в пользу команды «Туркменистан». Во второй партии «Химануты» были близки к тому, чтобы изменить исход встречи — но Туркменистан дожал противника. 15-10. Туркменистан одерживает победу над Химанутами и зарабатывает свою копилку бронзовые медали. А в финале игра была поистине равная. За золото боролись между собой сборная Набережной Челнинского института и команда «Казанские Юлбарсы» второй состав. Игроки не уступали друг другу по силе, и первая партия выдалась действительно равная. 25-23 в пользу Челнов. Но во втором сете «Казанские Юлбарсы» явно подустали, и челнинцы выиграли второй сет 25-17. Сунинский институт вырывает победу у казанских юлбарсов и становится обладателем золотых медалей во внутривузовском чемпионате по волейболу среди мужских команд. Следом на паркет вышли женские сборные. В матче за третье место встречались КФУшечки и МО. Игра в основном проходила под диктовку КФУшечек. И первая партия завершилась со счетом 25-8. Во втором сети особой интриги тоже не было. КФУшечки выигрывают партию со счетом 25-7 и становятся обладательницами бронзовых медалей. В завершении всего игры, Игрового дня в матче за первое место столкнулись команды Елдезлар и Набережно-Челнинский институт. В первой партии Челнинский институт ничего не смог противопоставить такой сконцентрированной и физически подготовленной команде. Первый сет завершился со счетом 25-9. Во второй партии Набережно-Челнинский институт не смог изменить ход встречи. Практически все подачи соперника останавливались на половине Челнов. Сами же Челнинцы могли набирать очки только наших соперника. Как итог, разгром во второй партии 25-4 и общий счет 2-0. Елдеслар завоевывает золото и становятся победительницами внутривузовского этапа чемпионата АСК РФ по волейболу среди женских команд. Евгений Алмазов, Неделя спорта. На этом все. Это была программа Неделя спорта, а студия была Надежда Мещерякова. Спасибо за внимание и до новых встреч!